Всем привет, друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот у нас погода. Суббота. Как вы видите, сугробы у нас уровень забора, Все замело. Почиститься, блин, практически невозможно. Утром прочистил дорожку себе. Через три часа вот такая ситуация. Во внутреннем дворе у нас ситуация не лучше. Метет. Ну, как говорят, бог с ними, с этими дорожками. Вот крольчатник у меня, посмотрите, как замело все. Вот такая ситуация. Сейчас нужно все это чистить, убирать. Завее сумасшедшая. Конечно, кроликам же некомфортно. Вот немножко начал уже чистить. Ну, видео, конечно же, не будет не об этом. Даже в такую нелегкую погоду, тяжелую можно даже сказать, апокалипсис, нужно все равно выполнять долг перед кроликами. Кормить, поить. Ну а также будем бирковать. Ну а что мы будем делать конкретно, посмотрите дальше. Ну вот, в связи с тем, что на улице погодные условия не позволяют работать, то есть сейчас будем бирковать кроликов, это все наши кролихи, ремонтное стадо, за исключением вот этого маленького мальчика-труса, он у нас был новичок почти уже месяц, могилевчанин. Ну вот сейчас мы вам, друзья, покажем и расскажем, как я делаю э, биркование для хорошего учета. Есть такое выражение у людей, цыплят по не считают, но все же учет всегда важен. Бирковать кроликов будем вот таких с помощью шпри... э, щипцов, как это говорят, и вот такие будем присваивать им бирочки. Друзья, ну вот так сейчас покажу, как я заправляю шприц. Шипцы точнее, а то шприц, шипцы. Там уже кролик у нас буянит. Сейчас мальчик могилевчанин. Мальчикам сюда вешу пирочку налево ушка, девочкам направо. Ну, мальчика как бы налево, девочкам направо. Тут ничего сложного. Ушка разделили буквально крестиком, провели по центру, разделили на эту и верхнюю часть. Здесь ничего для него нету. получилось все ни крови ничего здесь нет ну а сейчас покажем что будем дальше делать ну вот мы продолжаем бельковать. это девочки из ремонтного стада девочек я как я говорю на ушке вешаем готова побежала следующая сейчас будем так вот прогриркуем всех своих девочек они еще ни разу не случались с мальчиком Бирку, честно говоря, я не выбираю там номер 1, 2, 3. Во-первых, у меня такой нету, э, чтобы там можно было выбора Цифры у меня идут не в подряд. Вот, быстренько. Она не снимается, они ее по снимут, потому что на небольших размеров. весом она там 2 грамма, блин. То есть никаких там... Кто мне еще не пробирковалось? Вот, вот эту девочку я выбраковал на мясо, но оставил, честно, пожалел. Жалел, вот После того, как я эту процедуру сделаю, я всех переписываю в журнал. Когда они родились, мне известно. Ну и кого я буду случать, с кем мне тоже что известно. В связи с этим все это запишу и вам это тоже покажу, чтобы вы были в курсе событий, как вести учет. Но это лично мое мнение. Я же говорю, что никого не принуждаю. Никого не заставляю. Это мой вариант ведения хозяйства. Для меня он проще, чем писать на клетках, кто у меня здесь остался. Вот эта старенькая. Уже полгода этой девочки. Тише, тише, тише, тише. Сейчас будешь, конечно, пукуюсь. весь. Дровать, потом будешь убрать. Это все. Между прочим, такая процедура хорошо тем, что... Хочешь не хочешь проверить всех кроликов в день, да, день, всех кроликов на ушного клеща. То есть полезно, заражение какое-то, инфекция. Вот, девочка последняя так, Я не думаю, что это сильно такая болючая процедура. Почему? потому что все женщины девушки носят серьги, им это свойственные и знакомо, ну а нам это, конечно же, практически непонятно, но все же, но сейчас я перепишу это все в журнал и вам покажу, блин, еще одна, Ха, вот она красавица, ходи-ка сюда, девушка, чистый калиформиец, супер порода, помнишь, чистая, даже не помню, кого я брал кроля, Кролик казалось, честно, не очень. Ты какое изумие. ходи -ка сюда. Чего ты? убежать захотел? Оп. Вот для примера это старые записи, то есть прошлого года, 20 -го. С левой стороны мы видим бирочка. Здесь кружочек это когда был окрол, какое количество. Видим также количество было сразу, первая это цифра всего, вторая цифра с правой стороны это живых, а третья цифра это количество было отсажено от той или иной кроликомат Вот для примера видим, что вот было записано 13.02 покрыто таким-то, 24.09 был окрон. Вот я записал всех своих новых девочек, которых будем в дальнейшем по месяцам покрывать. Все бирочки у меня на букву R. Почему R? То есть они все помесные. Ну а R я вешаю для поместных крольчих. Так что ничего сложного введения ведении учета в кролиководстве я не вижу. Главное эту процедуру не упускать, вовремя делать и надо легко вести учет. То есть сидя дома мы можем открыть любой журнал или электронное устройство и проанализировать ту или иную ситуацию. Кого нужно уже случать, кого нужно там смотреть. Кого нужно проверять и все-все-все остальное. Ну а кроликов больше в доме держать не будем. И так здесь моя уже кричит, что насорили. Тем более здесь жарко для них. Будем убирать. Ну а там посмотрим, что дальше. Ну вот она, романтика сельской жизни. С утра замест кофе, лопата, блин, вручную. Ну ничего не сделаешь. Завидовать тут нечему. Арбайтен, арбайтен и еще раз арбайтен. Кроликов мы всех пробирковали, которых нужно было эту работу сделать. Ну а сейчас посмотрим, что с нашими рыжиками и беляшами. Рыжики, как видите, балдеют. Водичку уже им налили. Так что, продал холодного. Попил водичку, и сейчас холодно. Ну ничего, зима. Беляши тоже балдеют. Тоже вот попоил сейчас. Пускай отдыхают дальше. Местная братва, помесь. Их мы пока не биркуем. Да и здесь нечего бирковать, честно. Еще не знаю, что может выбрать, не выбрать. Ну, пока тут, честно, выбирать нечего. Еще одна шага. Также ветер. Огромный-огромный ветер. Условия тяжелые, но кролики красивые. Вот такая наша сельская жизнь. Если кому понравилось видео, оценивайте. Поддерживайте нас. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. На все комментарии по теме видео я, конечно же, отвечу. Всем-всем-всем спасибо за просмотр, за ваше внимание. Всех вам благ. Всем пока.